Добрый день. Сделаем небольшой осмотр фанкуюл и нова. Это обжитая комната, это не выставочный экспонат, детская комната, в которой установлен фанкойл и нова. Часто задают вопрос, насколько тихо он работает. Ну, давайте проверим. Включаем. Этот значок солнышко показывает, что вентилятор включился на нагрев. Вставляем температуру. Температура 22 градуса. В помещении 21 градуса. Выставим 23. Вот это вентилятор работает на минимальной скорости. Подойдем ближе. Где находится двигатель? Вот вентилятора не сильно слышно. Есть еще один нюанс, когда говорят перестал работать функоил. Видите, высвечивает ошибку. Это приоткрыто жалюсь. Когда ее закрываешь, датчик срабатывает, начинает работать. Ну, включим максимальную скорость, чтобы услышать максимальный поток воздуха и шумовые характеристики. Работает не громче, чем кондиционер. Потому что вентилятор у него... Сейчас посмотрим. Вентилятор у него такой же, как и на кондиционере. Вот он вентилятор. Для этого здесь и стоит датчик, что при открывании он останавливался. Вот датчик температуры при котором он высвечивает температуру, сколько в помещении. Также стоят датчики температуры трубы. При температуре ниже 30 градусов фон не включается, дабы не разморозить систему. Есть автоматическая скорость. Даже до, дойдя до максимальной заданной температуры, фанкойл не, не выключает обороты, а снижает их на минимум.